Я снова рад приветствовать вас, дорогие друзья, на нашем канале. И сейчас я хочу показать вам вот эту новую модель электролизного газогенератора S300 ACS1. Да, внешне этот газогенератор ничем не отличается от стандартной версии, которую мы производим уже более года. И разница э, в данном случае заключается только в том, что... Этот газогенератор предназначен для североамериканского рынка, для работы в США либо в Канаде, там где напряжение бытовой электросети не 220 вольт, а 110 вольт. Для проведения тестов при производстве подобных газогенераторов у нас есть специальная выделенная линия, напряжение в которой соответствует американскому стандарту от 110 до 120 вольт с частотой 60 Гц. Газогенератор практически ничем не отличается от стандартной версии, работающей от напряжения бытовой сети в 220 вольт. В, в общем-то эта модель и хороша тем, что теперь она является более универсальной, способна работать как от напряжения 110 вольт, так и в 220 вольт. Ну, а теперь немного практики. Газогенератор прекрасно подойдет для сварки, пайки, плавки, различных металлов, цветных, черных, а также для термообработки пластмассы, дерева и любых других материалов, которые можно обрабатывать термическим путем. Мощности газогенератора хватает практически для любых для проведения любых работ, как в быту, так и на промышленном производстве. Итак, друзья, если вам интересно подобное оборудование, пожалуйста, обращайтесь по ссылочке, которую я оставлю в описании. Мы производим различные водородные газогенераторы, предназначенные как для бытового использования, так и для промышленного использования. Газогенераторы мы производим различной производительности, различной потребляемой мощности для различных целей. А на этом я буду завершать свое видео. До новых встреч. Всем пока.